Да, ребята, всем привет, привет! Нам пришли по ссылке с китайского сайта, все ссылки на данные товары в описании под видео, и сейчас Олечка их покажет поближе. Что же Олечка нам пришло, Покажи. Это вот такой мощник. Тут нарисован домики, снеговики, елка, еще один вос даже, что А что у него наверху? А у него наверху есть такая деревочка, чтобы... Весишь на и такая сбиваешь. Да, очень красивый ночник. Что нам да. еще пришло? Еще нам пришла такая котика. Мне она понравилась. Я сейчас расскажу, как тут ее есть. Тут такой большой медведь снежный. Еще, да. еще у него есть шапка, как у деду молода, и шафик. Угу. А какой год будет? Собачий. Да, год собачки. И что у нас есть под елочкой? У нас еще есть под елочкой подушка. Подушка. Еще с этой собачкой. И еще вот такой коврик под елочкой. Да, это коврик специальный под елочку. А, на нем нарисован Дед Мороз. Елочки. И елочки. Да, да. очень красивый. Де... Если нравится, как мы с Олечкой снимаем видео, обязательно ставьте да. лайки. И... А сейчас давайте...